Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Спасибо всем, кто подписывается, ставит лайкосики, оставляет свои комментарии и не забывайте про колокольчик. Сегодня, сегодня мы будем готовить... Вот, я в магазине увидел такие большие шампиньоны. Да, знаю, они бывают еще больше, а будут меньше. Ну, в общем, вот такие вот большие шампиньончики. Я подумал, что нужно их нафаршировать и запечь. Мне кажется, это получится очень классно. Вот. Я думаю, что, естественно, это рецепт, опять же, не открытие никакое. Многие готовят, но я покажу так, как можно его приготовить по-быстренькому и недорого. Погнали! В общем, набор ингредиентов у нас очень простой. Ну, понятно, что сами шампиньоны. Нам нужно от них вырвать вот эту ножку. Вот. Отделить ее... От самого гриба, без разницы там, как она у нас отламывается. Просто нам ее нужно отсюда выковырять. Туда у нас еще пойдут несколько сосишечек. В данном случае у нас их три штучки. Ну, сколько было, столько и есть. Лучок, чесночок, ну и, естественно сырок. Так, один у нас готов. Так вот, в общем, из всех шампиньонов достаем. Достаем ногу. Минус одна. Но зато быстро удалилось. Что-то не очень. Берем, выдираем отсюда вот эту ногу. О, хорошо вышло. Потом берем сначала вот так вот. Видите, он небольшой особо. Бывают прям глубокие грибы, а этот ну, не особо глубокий. Поэтому, чтобы у нас влезло чуть побольше начинки, берем ножом. Проходимся вот так вот по бортику. Хоп. Ну, бортик этот отсюда вытаскиваем, чтобы, естественно, у нас сюда больше влезло начиночки. Так, чуть-чуть не дорезали. Так, потом берем ложечку и начинаем тут немножко его подравнивать. Ну, то есть сделать немножко глубже. Оп. там где у нас запас по мякоти, то есть, ну вот видите вот эта стенка, она довольно-таки широкая здесь у нас еще много, что можно вышкрести, поэтому здесь вышкребим, вот с этой стороны тут уже тоненько, поэтому здесь мы сейчас шкрести не будем просто вытаскиваем мякоть короче, должны получиться вот такие вот у нас шляпки шампиньонов, что высыпаем, в общем, внутри, внутренности шампиньона в блендер. Тут на самом деле их довольно-таки много получилось. И так думаю, что это все не влезет у нас в сами шампиньоны. Ну ничего страшного. Мы эту штуку можем абсолютно спокойно использовать просто для там, поджарить с ейшинкой или что-то такое. Берем сосиски. Неважно, просто какие какими-то кусками нарезаем все сюда закидываем зашвыриваем это вообще начинка может быть абсолютно любой можно даже фарш там что просто хочется что есть в холодильнике допустим может колбаса или какая-нибудь ветчина да что угодно на самом деле все закидываем это тоже все сюда уже чесночок рубанем туда же у нас вот получается три сосиски пошло туда три зубчика чеснока и пол луковицы все нагреваем это крышкой и делаем из этого вкусняху Погнали. забыл совсем надо же дать немножко вкуса соли не будем насыпать потому что сосиски есть соль поэтому немножко Сюда свежемолотого перца я думаю этого будет вполне достаточно там чесночок даст свой вкус лучок даст тоже вкус свой ну а соли я думаю что не нужно сюда все еще немножко перебьем потому что пока что еще такие кусочки довольно таки крупные а нам нужно чтобы они были помельче разогретую сковородку Накидываем сливочного маслечка, грамм 30. Сейчас оно у нас растопится. Только смотрите, газ должен быть не максимальный. Газ плюс-минус средний. Чуть может быть выше среднего. Чтобы масло у нас не горело. И высыпаем сюда нашу вкусняшку. Вот у нас все уже на сковородочке. Перемешиваем. Нам особо это выжаривать долго не нужно, потому что если мы будем сейчас это долго жарить, грибы начнут давать слишком много влаги, нам не нужно. Мы сейчас просто на слабеньком огне это все просто прогреем хорошенько. И в принципе будет достаточно, чтобы ушел, знаете, вот вкус прям сырого лука, чтобы он немножко пассеровался. Ну и также все остальное хорошенько прогрелось. Огонь должен быть не сильным. Потому что если будет огонь сильный, то это все начнет именно подгорать, прижариваться. Нам этого не нужно. Эта начинка должна получиться мягенькой, сочненькой. Все, выключаем сковородку. Вот видите, началась выступать влага. Все, выключаем сковородку. Уже все прогрелось, уже начинают настушиться сами грибы. Ну что, настал тот момент. Ну, на самом деле, еще не тот самый момент. Но ну, берем начиночку, берем грибочек и накидываем сюда начиночки. Единственное что... Мы сейчас ее накидали вот так, начиночку, но мы сейчас отправим их в духовку, начинка немножко уйдет. Все, грибочки у нас уже нафаршированы. Отправляем сейчас в духовку на максимальном жаре буквально минутки 4-5, просто чтобы сам гриб схватился. А пока они у нас будут в духовке, мы сделаем, ну точнее как сделаем, мы возьмем сыр, приготовим его сыр. Сейчас пока что сыпать его не нужно, потому что это еще не конец. А если мы его сейчас насыпем на грибы, то сыр у нас станет твердым, ну он сначала станет мягким, потом он поджарится и станет твердым. Поэтому мы сначала на 5 минуток отправляем без сыра, потом сыр сверху и еще на несколько минуток, чтобы сыр расплавился. Все, отправляем в духовку. Ну а теперь самое интересное. Берем сыр, который просто у вас валяется в холодильнике. Не обязательно там покупать какой-то дорогой или еще что-то такое. Ну, у нас валялся вот такой там ацарелла кусок и голландского сыра. Берем его, натираем. Нафиг я взял мелкую терку, Берем его и натираем. Лен, ты не хочешь потереть? Очень жаль. Ой, лучше всех все веду. Ага, вот мы и достали наших красавчиков из духовки. Эм, смотрите, видите, они немножко подопустились. Надо сейчас вот так вот. Сам гриб именно подопустился немножко. Ой, сколько сока. Ой -ой -ой. Так, чуть-чуть где прижимается, подприжмем. Начиночку. Мое, как это сочно. Видите, да, сколько сока. Вот это да, вот это да. Ой, ой, ой, -ой. насколько же это сочно. Здесь это будет также вкусно, как это, насколько это и сочно. Духовку пока не выключали, вот она у нас также стоит на максималках Теперь берем подготовленный сыр. И делаем сырную шапочку. Оп. Оп. Все, шапочку надели. Отправляем в духовку до расплавления уже сыра. М -м -м, какая красота! А теперь небольшой лайфхак. Теперь мы сделаем наши грибочки еще немножко копченые. В магазине купил щепу для копчения. И есть такая вот кастрюлька. Ну, не знаю, ой, что много ладно, если ладно. Нам нужно просто покрыть дно вашей посуды. Можно это быть кастрюлька, Это чашка из-под мультиварки. Есть еще вот такая штука. Это для готовки на пару, ну для мультиварки, естественно, это все. Накрываем ее, сюда вернее, вставляем. Здесь у нас щипа. Могу предложить вам другой вариант. Второй вариант. Правда, он более шумный, но ничего. Берем фольгу, кусок фольги, комкаем такой. но ну, кусок, но он должен быть довольно-таки воздушным, можно взять чуть больше. И кладем просто вот так вот на щепу. Несколько штук вот так вот накладываем по кругу, а на них уже выкладываем, что вы хотите закоптить. Все. Вот такой способ элементарный тоже есть. Но нам попроще есть такая штучка, поэтому вставляем ее сюда. Сюда мы выкладываем грибы. И смотрите, что будет дальше. Берем лопаточкой и выкладываем грибочки вот сюда. Сколько ж них соку вытекло. Ой -ой -ой. Все, ставим на огонь. Сейчас у нас снизу разогреется щипа и начнет дымить. Как только у нас начнет она дымить, мы выключаем плиту, потому что щепа уже даст свой жар и накрываем крышечкой ну, крышечка можно в принципе сразу накрыть нет нельзя она так потеет поэтому ждем ждем дымка все дымок видите пошел накрываем крышечкой огонь я выключил все пускай она у нас так сейчас постоит минуток 10 магия блин прикольно мне нравится прикольная штука так вот ну вот и настал тот самый любимый любимый самый момент каждого видео надо дегустировать мы часть половинку закоптили а половину нет для сравнения чтобы чтобы прям вот сравнить а вот посмотрите разница вот этот мы не коптили вот эти копченые видите разницу, сыр как угу. а я буду пробовать и расскажу вам сейчас сначала пробуем не копченый Сочненько, вкусненько, но надо попробовать копченый, чтобы уже конкретно понимать. А, в общем, что могу сказать, получилось на самом деле прикольно. Самое кайф, что, что тот вариант, что тот вариант оба очень сочный. По вкусу оно очень нежное и оно прям очень сильно грибное. Сосиска, если честно, не прям сильно так чувствуется. Ну, естественно, она ощущается, но не так, что прям. Это основной ингредиент. Основной ингредиент все-таки гриб. Вот. Конкретно по поводу копчения. Разница на самом деле ощутимая. И причем ощутимая она можно было немножко даже меньше. Мы коптили примерно 7 минут. Можно было чуть-чуть меньше, где-то минуток 5 или 4. Потому что копчение прям довольно-таки сильно ощущается. Даже с небольшой такой вот горечью. Но это очень прикольно, очень круто. Я думаю, что каждый сможет так дома, если что-то захотеть подкоптить. Вопросов нет в этом. Единственное, что потом, наверное, кастрюлька, либо при следующей готовке или варке в ней что-то получит небольшой аромат копчения. Ну, в принципе, может быть, это будет и прикольно. В общем, классное блюдо. Абсолютно несложный рецепт приготовления. По стоимости тоже тут все, все в доступе. Ничего такого тут естественного нет. В общем, пробуйте, готовьте. Всем, кто кушает сейчас, приятного аппетита. Не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видосиках. И, естественно, оставлять свои комментарии. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч!